Всем привет! С вами Александр Пупкевич. Многие из вас задаются вопросом, почему криптовалюта так скачет, ну или другими словами, почему у нее такая высокая волатильность и как на этом можно заработать. В сегодняшнем выпуске я отвечу на эти вопросы. Начнем с волатильности. Первая причина – отсутствие государственного регулирования. Валюта определенной страны в той или иной степени получает поддержку государства, стимулирование. Потому что иногда государство производит интервенции, скупая или продавая свою валюту за другую и тем самым регулируя ее курс. На криптовалютном рынке этого не происходит. И курс криптовалюты колеблется от реального спроса и предложения. А также участники криптовалютного рынка ценят очень децентрализованность этого рынка и отсутствие регуляции, выделяя его в ряд преимуществ. Ну, тут действительно сложно не согласиться. Вторая причина – нет привязки к осязаемой ценности. Валюта нашей страны, российский рубль, так или иначе зависит от колебаний стоимости нефти и привязана к этой нефти. Также золото, серебро или другие металлы являются осязаемой ценностью. И многие валюты других стран привязаны так или иначе к этим активам. У криптовалюты этого нет не существует. Получается, что у криптовалюты нет реальной стоимости. Например, стоимость акций оценивается стоимостью самой компании, произведенных ею услуг, деленной на количество этих акций. А как же тогда оценить стоимость криптовалюты? Есть один способ по популярности и по капитализации. Чем выше капитализация у монеты, тем сильнее и более четко работают рыночные механизмы и законы на ту или иную монету. К примеру, биткоин и эфириум занимают львиную долю всего криптовалютного рынка. И технический анализ, технические уровни и способы прогнозирования работают там просто превосходно. А также эти монеты более устойчивы к паническим настроениям трейдеров. Ну и, наконец, я выделю еще одну причину, которая влияет на волатильность криптовалют. Это пресловутый человеческий факт. В последнее время, в связи с ростом популярности криптовалют, на этот рынок пришло огромное количество новичков. И эти новички бывают в самые неподходящие моменты, покупают или продают те или иные монеты. И это, конечно же, влияет на колебания курса. Ну и, наконец, психология торговли. Паника или эйфория как крайнее проявление человеческих эмоций имеют решающее значение на криптовалютном рынке в сравнении с рынками фиатными. Именно поэтому такая дикая волатильность. Чем же так привлекателен криптовалютный рынок? Ну, во-первых, ты можешь прийти на криптовалютный рынок с небольшими инвестициями и увеличить свой депозит вдвое или трое всего лишь за несколько месяцев с контролируемыми рисками. После презентации уникального сервиса 7 крипто от нашей компании за первые полтора месяца наши клиенты заработали от 50 до 80% к своим депозитам. Это довольно много. И при этом нужно сказать, что... В торговле используются минимальные объемы. Но благодаря высокой волатильности самих инструментов удается зарабатывать такие деньги. Для того, чтобы зарабатывать, с помощью подписки SimCrypto вам нужно всего две вещи. Первое. Это торговый счет, который вы зарегистрируете у любого брокера, который вам нравится. Если вы не знаете, у которого брокера зарегистрировать, мы можем порекомендовать из списка надежных компаний. После того, как вы зарегистрировали торговый счет, вам необходимо подключить подписку 7 Крипта. И все, что вам далее потребуется, это всего лишь мобильный телефон, в котором вы сможете выставлять сделки, которые будут приходить вам в виде пуш-уведомлений. Наш Telegram-бот, который отправляет сигналы по всем подпискам клиентам из 22 стран мира, будет отправлять адрес на вам торговые сигналы в которых вы будете получать, во-первых, монету, которую купить или продать, тейк-профит, обязательно стоп-лосс и объем входа, чтобы вам даже не приходилось задумываться, каким именно объемом заходить и как это делать безопасно. В завершение я хочу сказать, что криптовалютный рынок не самый простой и безопасный. Безусловно, присутствуют риски, но и очень высокая доходность наряду с этим. Друзья, если вы хотите узнать о решении Симкрипта чуть больше, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и эксперты Симгрупп проведут для вас персональную презентацию. Всем пока!